Друзья, всем привет! Это, это утренний час за 23 февраля в проекте «Цель». Что мне удалось сделать за 23 февраля для достижения своих целей? Сегодня у меня, собственно, и вчера очень сильно болят ноги из-за того, что я занимался в спортзале. Также Удалось поговорить с одним из партнеров по новому проекту. У него интернет-агентство, у этого партнера, и меня зовут туда директологом. Будем прокачивать бизнесы по различным направлениям интернет-маркетинга. Вот он, кстати, написал мне... А, нет, это не он. А что можно было бы сделать по-другому? Это бы меня привело бы к целям быстрее. Что можно, Я решил задавать себе такие вопросы в этом видео, чтобы как бы, проводить некую саморефлексию, потому что помню, когда я еще учился на коуче в Северо-Западном университете коучинга, то саморефлексии они помогали делать все необходимые выводы по какому-то выполненному упражнению, либо по выполненному заданию. Либо вообще проведенные коуч-сессии, это очень повышало осознанность и дальнейшие действия, они были много и много эффективны, чем до этого. И я заметил, что мне немного не хватает то ли осознанности, то есть я выполняю много-много действий, но они создают что ли какую-то иллюзию. Как эта фраза-то есть? Даже такая... ИБД. Имитация бурной деятельности. То есть ты как бы много чего делаешь, и результаты этого не принес... А, сдал вчера наконец-то строительную рекламную кампанию по отделке помещений. Сегодня должны сделать перевод денег. Что касается цели на именно касательно финансовой, на этот месяц не знаю, успею ли я ее достичь. Буду, конечно, очень стараться. Но сейчас в приоритете именно запуск вот именно направлений, чтобы они. То есть я сейчас мое внимание, оно ориентировано на именно.. Какие-то долгосрочные темы, не сиюминутные, которые могут принести деньги здесь сейчас, а в долгой перспективе. То есть я считаю это в данный момент правильным, потому что Ну, потому что лучше поработать сейчас, допустим, без каких-то особых финансовых результатов, и чтобы это в перспективе дало их они сейчас там быстренько сорвать какие-то деньги, и чтобы они потом прекратились. Вот, И касательно ответа на вопрос, чтобы я сделал другого, чтобы меня бы еще быстрее привело бы к целям. Даже не знаю, искренне надеюсь, что этим вопросом я запустил все необходимые процессы в своей голове, и ответ мне скоро какой-нибудь, да, важный, который поможет мне в достижении моих целей придет. Вот такой вот отчет на сегодня. Все, всем желаю достижения собственных целей и пока!